Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале ПТ Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика краткие фразы на английском. Нам очень часто приходится говорить понятно или козе понятно. Как же будет звучать на английском козе понятно? Коза, a Дальше идет глагол быть и быть, находиться и понятно clearly вот слово чистый, чистое чистые clear, чистые или убираться, если это глагол итак козе понятно будет звучать ego is clearly а как сказать вообще в разговоре понятно очень просто it is clear it is clear если мы хотим сказать «в прошедшем времени», мы употребляем глагол «быть прошедшем времени». «Из» становится «воз». «It was clear». «Было понятно». «Это было понятно». И так можно перевести. Если мы хотим сказать будущем, мы говорим «it will be clear». «Будет понятно». «Это будет понятно». Вот и все, дорогие друзья. На этом наша рубрика завершена. Я желаю вам удачи. Успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте, безусловно, лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.